Иногда огромные проекты проваливаются, иногда, когда не ожидаешь, думаешь, что-нибудь маленькое создам такое, а получается что-то большее. Когда 15 лет назад Олегу Мамонтову сказали, что нужно сделать сайт с названием «Форпост», он и не думал, что получится такое. Я добрался, я, добрался, я добрался до вас. Ваша ответственность как журналиста? Ее нет. Мы не врем, не делаем пейки какие-то. Что останется после вас, когда вы умрете? Я думаю, вот все, что я в совокупности много говорю, останется где-то 70 очень таких необычных, на мой взгляд, книг. Вы что там в Москве нас за. За дураков что считаете? Что вы нам показываете по телевидению? Это темный народ так говорить не будет. Сейчас у фурпоста порядка 93 тысяч зарегистрированных пользователей. И это не считая соцсетей и двух YouTube-каналов. Одновременно сайт каждую минуту читает около тысячи человек. В сутки порядка 50 тысяч посетителей. За год более 7,5 миллионов читателей. А история Севастопольского информационного интернет-портала начиналась с газеты и коллектива 5 человек. Мы организовали выпуск в 2005 году газеты «Колесо». Основная фишка газеты была в том, что мы старались ее делать креативно, с юмором, и при этом попадали точно вот в желание и чаяние севастопольца. Мы писали о многом. Вот, например, даже интересно, я взял с собой первый номер газеты «Колесо» сентябрь 2005 года. Каждый номер, тут у нас было 187, по-моему, номеров, я писал колонку редактора и сам перечитал и удивился. Севастополь – город, которому в этой семейной катастрофе досталось, наверное, больше всего. История спешно переписывается, население насильно украинизируется. Кому и почему выгодно, что все мы потеряли память, отреклись от своих корней, перестали быть самими собой. Собственно, сейчас, когда смотришь, это действительно история. мэк играя с москалями, американцы говорят. То есть... Но самый интересный номер, наверное, это вот ноябрь 2007 года, в котором впервые... Но ну, мы сделали сами себе рекламу, мы разместили вот этот сайт «Форпост». Еще тогда это было ничто, и звали его никак. Когда Сергей Петрович сказал, что мы сайт будем делать, у меня глаза полезли на лоб, потому что я компьютером-то занимался, эксистемный администратор, но не сайтом. Это было в те времена, в 2007 году, это что-то новое было абсолютно. Когда он сказал, что мы сайт будем, я говорил, в шоке. Вот, я даже не знал, с чего начать. А у нас возникла идея, почему бы не сделать так, чтобы новость была и ее обсуждали. Концептуально были споры поначалу, потому что я боялся э, комментариев. Сергей Петрович сразу сказал комментарий, я боялся, потому что я думал, что проукраинских будет очень много и нас просто задушат, а мы и грязью обольют. Давать новость, а люди ее дополняли, дополняли какими-то своими комментариями, кто-то знает больше, кто-то меньше. Первые два месяца было отчаяние. Потому что через два месяца работы мы пришли, 20 декабря у нас было 70 человек, это учитывая, что мы входили на работе, НТС нас просматривал, администрация городская просматривала и мы еще дома работали, поэтому было какой-то момент отчаяния, мы даже не поверили. А потом где-то с января пошло, потихоньку, потихонечку пошло, пошло, пошло и дошли мы где-то в мае до 800 человек, а потом... А потом, когда много работаешь, нам невиданно повезло, неслыханно повезло. Ну, конечно, первое посещения, это там 30-20 человек, считая нас, <пят> пятерых, кто работал. Вот, это было смешно. А где-то, наверное, мы попали в тему. А утопление таблички было как раз в июле 2008 года. Военно-морские силы Украины повесили ее на Гравской. Наши люди оторвали и выкинули в море. И мы сделали репортаж немедленно в тот же вечер. Это было оперативно, огромная посещаемость была. И с этого момента у нас начало очень резко расти, потому что нас спустили, так называемый пул. А новостей, которым доверяют сайтам, это и федеральные СМИ России начали отслеживать, и одновременно украинские национальные СМИ начали отслеживать и брать наши материалы по Севастополю. Это был прорыв, потому что пошел резкий рост посещаемости у нас. Ну, а сейчас, конечно... Мы уже имеем, вот на днях было 150 тысяч, но ну, это, конечно, пиковые нагрузки, такое бывает не каждый день. Пиковые нагрузки сайт испытывал в те судьбоносные дни русской весны. Для журналиста это время, ну, время, наверное, высокого пика такого, когда ты понимаешь, на что ты вообще способен, да, и когда ты понимаешь, что ты нужен, как никогда, потому что рутина, она все-таки немножечко так заедает, вот. А Это, конечно, такой пик, когда ну, ты работаешь на максимум своих возможностей. Люди искали информацию. Им было интересно, что же происходит на самом деле в Севастополе, в Крыму. И на нас, конечно же, обрушились просто огромные нагрузки. Мы должны были давать эту информацию. Я думаю, мы с этим справлялись, хотя коллектив был, конечно же, очень-очень маленький на тот момент. Ну, а сегодня мы уже выросли. Большую редакцию. Пишущие братья Форпоста, они же еще и тележурналисты, ведущие ток-шоу, авторы программы и участники прямых эфиров. И работать они умеют в любых условиях, в которые их ставят обстоятельства и операторы. Уберите лестницу из кадр, просит Сережа а -а Абрамов, она стоит рядом с Денисом. Матерное выражение... Вот хочется прямо сейчас это выражение, выражение применить, но требование мазоров. Создание новостного, злободневного, актуального, познавательного, интересного контента – задача, которую с нуля надо решать ежедневно, быстро реагируя, освещая и просвещая. Мы все недовольны, знаете, да? Вот что не делается, все не так. Вы должны всегда критиковать. Вы точно севастополец? Точно. Все нравится? Да. Севастопольцами не рождаются, ими становятся. А стать можно севастопольцем мгновенно. Очередная запутанная земельная севастопольская история. Которая... Циклы передач, расследования, большие интервью, опросы, проекты, которые стали визитной карточкой форпоста, в признание зрителей, лайки и активность в комментариях. Как тебе здесь живет? Идеи создания нового постоянно витают в воздухе форпоста, мешая погрузиться в спокойную рутину рабочих будней. А потому приходится новаторствовать, экспериментировать и пробовать. И вновь я не вижу никакого текста на черном экране, а вижу лишь объектив камеры, направленный на меня. Поэтому я снова притворяюсь, что читаю текст на КП. Почему я делаю этот проект? Прежде всего потому, что неравнодушен происходящему вокруг Ислову. Неравнодушны не в стороне. Поэтому форпосты становятся площадкой, где горожане озвучивают свою позицию, свое отношение, свой выбор. Именно в редакции издания собирали подписи в поддержку Матросского бульвара. Сбрасывались на судебный штраф, выступая на стороне защитника древнего херсонеса Андрея Маслова. Резонансные события в городе обсуждаются на площадке форпоста, где в комментариях разворачиваются настоящие баталии и горячие дискуссии ставим перед собой целью оставаться такой народной трибуны то есть куда люди могут зайти и написать выразить свое мнение в комментариях и так далее это очень сложно и да действительно я признаю что были мысли о том что может быть когда-то эти комментарии закрыть понимаете что есть русском надзор есть определенные неадекватные люди есть эм, ну, и откровенные мошенники которые пытаются ставить но для нас это вот детище, и поэтому мы эти комментарии принципиально сохраняем. Приходится их модерировать, и пусть люди не обижаются, если кто-то кто попадает под бан или раздачу, все решаемо. Но если люди следуют адекватно, у нас первые годы сформировалось целое сообщество, вот кто помнит, может быть, форпост 2007-2014 года, целое сообщество форпостовцев. Мы не только... Переписывались и знали друг друга по никам, мы встречались, мы общались, делились мнениями. И именно поэтому к событиям русской весны, к 2013-2014 году, когда Фарпо стал одним из основных трибун этих, нам легко было собирать людей. За нами пошли, нам поверили. Сегодня крупный информационный ресурс посещают порядка миллиона читателей в месяц. И у двух модераторов сайт под контролем круглосуточно, буквально 24 часа в сутки, чтобы ни один нарушающий правила комментарий не прописался надолго. В таком же ритме живут и в соцсетях. Работа мамщика в основном заключается в том, чтобы оперативно следить за новостями, проверять их на фейки. СММ-щики не спят, не едят, работают круглосуточно, потому что нельзя пропускать важные новости Мы знаем, как привлечь внимание подписчиков, но как именно это делается, мы не скажем, что это секрет Но некоторые секреты все же открыть можно, соглашается дизайнер фурпост Елена Лещинская Благодаря работе которой желание прочитать новости, посмотреть видео усиливается Главное правило при оформлении картинки – внимательно выслушать журналиста, внимательно прочитать задание, все закрыть, все забыть и сделать все по-своему. Форпост – это возможность увидеть и услышать интересных гостей интернет-портала, которые говорят открыто, честно, без цензуры. Лекция Орёв, например, например, вот, которого я лично знаю. Uh -huh который был глава парламента Новороссии, телевидение не старается показать этих людей. Ты из Крыма меня не выдаешь, но ну, мне просто некуда дальше ехать. Я мне... вообще из России больше ехать некуда. В одном виде, кроме как в составе России, Украина доброжелательное по отношению к России существовать не может. Наши спортивные чиновники не могут или не хотят, или не умеют вести переговоры и договариваться с чиновниками фифа в МОК и так далее и так далее не случайно мы с вами тезки а вы прямо вот слово слово мой ответ практически говорите безобразие и просто подлость давно живущие имеющий специфический жизненный опыт я вам скажу так правда это то что выгодно лично мне я да, достаточное количество раз ходил в суды и наблюдал поведение граждан. Рассказать о событиях, происходящих не только в Севастополе, но и во всем мире, помогают порядка 100 сотрудников, включая фрилансеров из разных регионов России. Работа на удаленке, но это не мешает ощущать плечо друг друга. В Екатеринбурге на градусники плюс 3, но это не беда, я преисполнил оптимизма. Хочу поздравить меня и вас с нашим юбилеем. Надеюсь, что издание продолжит бороздить просторы интернет океана и все будет, соответственно, отлично. Дорогой Фурпост, я провела в твоей команде пять лет с небольшими копейками. И за эти пять лет я так многому научилась, что это даже сложно передать словами. Сейчас я нахожусь в Москве и пытаюсь освоить и освоиться в московском медийном поле. Могу сказать, что тот опыт, который я приобрела за пять с половиной лет на Фурпост, это просто он не поддается никакой оценке, потому что и коллектив, и самый главный руководитель этого ресурса Екатерина Викторовна Бубнова это огромные, большие профессионалы и пример честной и объективной журналистики. Когда рассказываешь о форпосте, первое, что хочется сказать, это то, что форпост – это как семья. Вот так о работе. Да, работа, и это как семья. И за годы своего сотрудничества с форпостом я в этом много раз убеждался. В самых сложных жизненных ситуациях, причем не связанных с работой, форпост никогда не оставит поддержит по возможности, ну и так далее. И, конечно, в первую очередь все это происходит благодаря нашему главному редактору, Кате Плутновой и ее человеческим качествам. Но ведь и люди здесь работают такие, а другие вот не работают, ну, видимо, не могут. Мне здесь очень нравятся отношения. Во-первых, отношение профессиональной команде к своему делу. Действительно, люди работают увлеченно, глаза горят, а это очень круто. Во-вторых, отношения внутри коллектива тоже очень здорово, что ты всегда знаешь, если будет какая-то необходимость, помогут, поддержат, любой вопрос решится. Ну и в-третьих, отношения непосредственно руководства компании ко всем сотрудникам, честные и уважительные. Казалось бы, такие простые вещи, но по опыту своих друзей и знакомых я знаю, что далеко не во всех компаниях это встречается. Но есть один фрилансер, который считает, что форпост принадлежит именно ему – Кот Борис. При его появлении, как он полагает, сотрудники должны спешно нести корм и тем оправдывать свое существование в информационном пространстве. В некоторых вопросах журналисты поневоле становятся знатоками. Работая с большими объемами информации, анализируя и отсекая второстепенное, добиваясь комментариев чиновников и оценок экспертов, Форпост не оставляет шанса на замалчивание реальных проблем. И уже есть же свежие примеры, когда что-то мы отстояли. Одно из последних, тот же самый тоннель в который не будет идти через пещерные Хотя монастырь. это федеральный проект. Еженедельные да. планерки – особая атмосфера. Нет, это разбор нет. полетов. И виртуозного пилотирования журналистов, и неудачных приземлений. Уроки мастерства, где учатся друг у друга. Пляшем от факта, перепроверяем информацию, не делаем каких-то эмоциональных отображений в наших текстах. Вот. То есть стараемся всегда помнить о том, что мы с вами работаем, в том числе и на историю. Да, информация перед публикацией на страницах Форпост всегда проверяется в нескольких источниках. Ну, вопрос достоверности это самый главный вопрос в нашей работе. Поэтому на плечи журналистов ложится особый груз. И их задача постоянно спикеров, ну, как говорится, долбить. Потому что без этого информация не выходит. Помочь форпосту быть первым может каждый, кто доверяет этому ресурсу. Дорогие друзья, если вы хотите поздравить нас и сделать нам подарок, есть несколько простых э, шагов, которые нужно сделать. Я вам сейчас все покажу. Нам с вами нужен адрес zen.ru в интернете. Авторизуемся нашей почтой, которую мы с вами завели, или той, которая у вас есть. Вот мы с вами авторизованы. Обращаем внимание на вот этот первый блок на Дзенни.ру. Нам нужен, нужен вот этот уголочек, правый верхний, где есть три э, точки. Нажимаем туда и видим звездочку «Настроить источники». Кликаем. Вашему вниманию предлагается всевозможные СМИ, которые только может предложить вам дзен. Наша с вами боевая задача. Помимо всего остального, что вам понравится, пишем вот здесь вот «Найти источник» «Форпост». Ну, вы можете набрать любые там три буквы, и вам уже выдастся. И вот вы видите наш значочек. ФП буквы «Форпост новости Севастополя». Нажмите, пожалуйста, на звездочку. Таким образом вы добавите нас в источники и будете читать наши новости в вашей дзен-ленте. Плюс еще обратите внимание на точно такой же значок, только синий. «Форпост. Политика». Это тоже наш сайт. Пожалуйста, поставьте ему звездочку тоже. Огромное вам спасибо за то, что читаете и подписывайтесь на нас. Пока что мы уверенно на первом месте держимся. Я даже не вижу, кто опередить может, потому что интернет очень сильно изменился. Потому что сейчас в 2006 можно прийти с небольшими деньгами было, небольшим коллективом. Сейчас уже мощные ресурсы и прийти просто так уже нет. Даже с деньгами нельзя, потому что чтобы попасть в первую выдачу Яндекса и Гугла нужно годы. И эти годы мы прожили вместе с вами, дорогие читатели. Поздравляем и вас с 15-летием форпоста. Ну что, все, работать.